В этом эфире теледокторы. сегодня в этой студии невролог Павел Бран, и медицинский журналист Елена Войцеховская. Мы продолжаем рассказывать вам о здоровье глаз и сегодня узнаем, какие характерные симптомы могут говорить о заболеваниях сетчатки. У нас в гостях офтальмолог, хирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна, мы с вами знаем, что глаз человека это уникальнейшая система, мы об этом неоднократно рассказывали, космос. Да, просто космос, и ничто не сравнится с этой уникальной системой. Сегодня хотим поговорить о сетчатке и в первую очередь рассказать, наверное, нашим зрителям, что это такое и для чего эта сетчатка вообще нужна, за что она отвечает. Да, когда мы говорим о сетчатке, мы говорим об очень важной структуре, практически самой важной внутри нашего глаза. Это периферическая часть нашего зрительного анализатора, которая воспринимает вот это электромагнитное излучение, трансформирует в электрический импульс э, с помощью вот этих 10 слоев, которые у нее есть. И этот импульс передается в мозг. И мозг уже анализирует картинку. Так вот, если сетчатка повреждена в центре, на периферии, то есть в один из отделов, выпадает, то изображение не появится в нашем мозгу, и человек теряет зрение. Поэтому все проблемы, которые касаются сетчатки, они всегда опасны. И любое заболевание, которое появляется у нас на сетчатке, требует лечения тем или другим способом в зависимости от природы. 10 Любой из слоев может быть поражен? Да, да, да. Вот очень важно, что каждый из этих слоев может быть поражен. И в зависимости от этого и симптоматика разная, и лечение совершенно разное. Это могут быть и инъекции, это может быть лазерное лечение, это микрохирургия. И представляете, какой ювелир хирург, который оперирует. Вот э, ту мембрану, которую я удаляю, она может иметь толщину всего 15 микрон. 15 микрон – это 60-я часть волоса. То есть это совершенно тонкие структуры, которые человек удаляет руками. Вот, а какие все-таки симптомы наиболее характерны для поражения сетчатки? Каких ее отделов для того, чтобы мы могли... вот Представление нашим зрителям дать, что это такое? Ну, все прежде всего, конечно, мы говорим о самом о таком грозном заболевании отслоения сетчатки, и тогда появляется шторка или часть, вот то, что у нас на первой картинке. Поле зрения выпадает, как правило, это периферия. Могут появиться мошки, то есть на фоне... Четкого, четкой картинки появляются мелкие какие-то фрагменты, могут быть в виде искр, то есть что-то, артефакты какие-то, которые есть в поле зрения. Выпадение фрагмента в центре, вот это у нас нижний э, левый угол, это центральная дистрофия сетчатки, то есть фоторецепторы в центре не работают, и появляется черное пятно, изображение некачественное, и читать, например, такой человек уже не может. А вот если мы говорим о начальных симптомах или симптомах поражения сетчатки, верхних слоев сетчатки и стекловидного тела, то может появляться искажение картинки. То есть вот мы видим, что наш вот этот вагончик, он стал не совсем ровным, и это как раз вот первые симптомы каждого из любых грозных заболеваний, которые касаются Здесь, сетчатки. наверное, надо мне прокомментировать, потому что на самом деле как неврологу уже даже, не как ведущему, что все эти поражения могут встречаться при неврологических нарушениях зрения. Например, биквадратная анапсия, гемианапсия, да, когда выпадает квадрант зрения при поражении затылочной доли, фотопсии, которые могут встречаться в ауре мигрени, например, вспышки или мошки, выпадение центрального поля зрения, как скотома при рассеянном склерозе, и искажение картинок тоже при мигрени может происходить или при эпилептическом приступе. Здесь надо понимать, именно почему так важно при нарушениях зрения обратиться и к офтальмологу, и Конечно. к неврологу. Вначале вот офтальмолог исключает свои заболевания, да, то есть, есть мы видим периферическую часть, да, мы осматриваем глаз, если ничего не находим, но с помощью электрофизиологических методов мы можем, это поле зрения и различные там проводимость зрительных путей, мы можем косвенно понять, что проблема неврологическая, и тогда посылаем к нашим коллегам. Безусловно, это, глаз это часть нервной системы периферической, поэтому мы работаем да, с вами понятно. сообща. Татьяна Юрьевна, предположим, что человек обратился к вам, вы его обследовали. Вы и понимаете, что это офтальмологическая проблема, да, что человек нуждается в лечении. Если я правильно понимаю, есть несколько вариантов, которые вы можете ему предложить для того, чтобы исправить то или иное заболевание. Да, Начнем сильно. с инъекции. Я знаю, что вы используете такой метод в своей практике. Да, Расскажите. и надо сказать, что лечение зависит от того, в каком слое находится проблема. И вот чаще всего вот эти инъекции мы используем тогда, когда проблема находится либо под сетчаткой, либо в толще сетчатки то есть мы говорим об отеках сетчатки и вот эти инъекции выполняются внутрь глазного яблока бояться не нужно потому что они довольно ювелирные. пациент не испытывает никаких неприятных ощущений видео показывает это в виде такого сложного процесса но на самом деле занимает несколько минут и э, когда мы вводим лекарство внутрь глазного яблока мы доставляем его как раз в ту зону интереса потому что глаз у нас устроен сложно и у него есть барьеры как вот у мозга так и у глаза, это называется гематоофтальмический барьер, и не все препараты, которые мы, скажем, уколим внутримышечно или ведем вену, дойдут до глаза. То есть они не будут эффективны. Поэтому для того, чтобы вот эти препараты работали быстро, эффективно и хорошо, мы вводим их в полость стекловидного тела И образуется такое депо. Стекловидное тело, как губка, накапливает эти лекарства и медленно высвобождая, воздействует на сейчас. Лечебный эффект получается. Да. Хорошо. А дальше, если вот инъекции прошли, это такой первый этап, дальше идет у нас хирургическое лечение, лазер, что еще мы делаем. На самом деле инъекции повторяются, могут mm -hmm. повторяться многократно, в зависимости от показаний, И иногда этих инъекций достаточно. Если речь идет об отеках, кровоизлияниях, например, при диабете, гипертонии, всяких mm -hmm. там отдельных заболеваниях. Но если мы говорим о. В том же диабете и о и в изменениях в толще сетчатки и профилактике этих изменений, то нередко мы используем лазерное лечение. Лазерное лечение позволяет нам э, обработать так называемые зоны ишемии, там, где питание плохое и где мы э, предполагаем повторное кровоизлияния в ответ на вот такое нарушение кровообращение в сосудах сетчатки ну, у нас есть негтя. небольшое видео может быть на его примере вы сможете чуть подробнее объяснить зрителям как проходят эти и э, конечно лечения, но это да? видео вот сейчас мы видим как проходит хирургический, хирургический. Этап, да, это хирургический этап операции то есть хирург заходит внутри. вот это кусочек лазера то есть лазер мы можем использовать и внутри глаза вот эти белые э, очишки это и есть лазер кагуляты которыми мы пришиваем сетчатку вот эта операция, которую я выполняю по поводу отслоения сетчатки, это довольно сложные ювелирные операции, которые длятся э, не 5 минут и не 25 секунд, как операция «Смайл». Вот этими коагулятами мы пришиваем сетчатку к подлежащей оболочке, и за счет этого она не отслаивается в последующем. А сама по себе микрохирургия сетчатки – это довольно сложный процесс, и с помощью специальных трубочек, по одной течет жидкость, по другой вводится свет, мы видим, что внутри темного глаза просто так не увидишь ничего, если ты не подсветишь одной рукой. А вот следующей рукой, второй, правой, как правило, правши работают, мы аккуратно убираем вот те мембраны, те структуры, которые вызвали поражение сейчас. Спасибо большое, Татьяна, было очень интересно. И мы узнали много нового о том, как работать внутри глаза и, в принципе, о том, что зрением надо своим следить. Большое вам спасибо за интересный и подробный рассказ. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в этой студии сегодня для вас работали невролог Павел Бран. И медицинский журналист Ирина Вициковская. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, оставайтесь на докторе и будьте здоровы. Увидимся. Пока.